Хочу выразить огромную благодарность профессору Константину Викторовичу и всей его команде. Благодаря Константину Викторовичу я теперь могу просыпаться и радоваться жизни. Я просыпаюсь и не боюсь, что у меня снова будут приступы, что у меня снова будут боли, или я могу попасть на операционный стол. Вся моя семья и я, мы каждый день молимся и благодарим Бога за то, что таким долгим путем сложным, но все-таки он привел нас к профессору. Я убеждена что профессора послал нам Бог, и профессор как ангел помогает нам людям и чтобы мы имели второй шанс на счастье, на счастливую жизнь. Хочу еще выразить отдельную благодарность Оленьке с самого начала она меня приняла, вела, и это такой человек, который меня всегда успокаивал, поддерживал, Я говорю, Оля, все будет хорошо, Оленька, спасибо вам тоже огромное, люблю всех, это бесценный труд, который вы делаете все вместе, у вас отличная команда, и мы будем за вас молиться, спасибо вам огромное за то, что вы делаете нас, людей, счастливыми, здоровыми. Пусть Бог вас благословит. Спасибо вам огромное.